Ну что ребята привет снова подъехал контент из рой клуба сегодня вот я решил разобрать свое избранное иногда счетов я добавляю всякие прикольные посты видеоролики которые идут от рой клуба и сегодня давайте я с вами ими поделюсь вот первый это уже мемный ролик он давно уже гуляет по чатам но давайте освежим память и еще раз его посмотрим финance стоит в очереди на binance сам Бинанс, вот эта организация, она стоит э, в очереди на за, за то, чтобы создать свою структуру в Юге. Они? Да. И еще один очень крупный там же чуваки сидят, один ржет, просто смотрит, смеется, а другой другое вот лицо прикрывает, чтобы не заржать. А можете на серьезных щах сидит, задвигает такую движуху. На китайский игрок тоже стоит в очереди, на то, чтобы создать свою структуру. в Китайский игрок, говорит, стоит в очереди. Ой. Но мы это все оттягиваем, оттягиваем, оттягиваем, но там максимум, что мы можем сделать, это оттянуть до сентября. Поэтому мы... А, те, кто верит Мошкину, вы же... Искренне верите всем его словам? Давайте посмотрим, как в сентябре binance создаст свою структуру в криптовалюте Юми и зайдет в Рой Клуб. Конечно же, этого не будет. Binance даже не слышал ни о мошкине ни о Юми, ни о Сигине, ни о Рой Клубе. И тем более у меня возникает вопрос: а что мешает Бинансу прямо сейчас вот взять, зарегистрировать аккаунт в Рой Клубе? И просто раскидать там везде свою реферальную ссылку, даже уведомление на бинансе какое-нибудь оставить и создать свою структуру. Кто им это помешает сделать? думаю точно мошкин этому не будет мешать потому что это его заработок просто бинанс этого и не собирался делать он даже не знает что есть вот такое вот чудовище блять с фиолетовой ленточкой на руке и что есть вообще юми какое-то хри юми рой клуб какой-то бинансу это нафиг не надо но вы ждите сентября бинанс естественно 100% создаст свою структуру. Мошкин их сдерживает, не знаю, солью он их сдерживает, серебром, может крест показывает, почему-то Binance вот не заходит. Наверное, тупые такие, только с разрешения Мошкина, вот они могут зайти. Вот любые участники регистрируются просто так, а Binance только с разрешением. Давайте дальше. Рой золото. Такой вот пост. Рой золото. Когда он был сделан? 19... Нет, нет не перекинула нас на этот пост прямо так что давайте вернемся но это с этого канала здравия всем хочу успокоить всех кто еще не разобрался с курсом монеты юми давайте представим такую ситуацию пишет кто-то вот на этом канале Вы сегодня купили 100 долларов а, ну, как-то. Мне же понятно, кто... Нет. Ну, вот мы видим, что это с этого аккаунта, потому что у меня вот в избранном добавлено. Ренат войтик да. Вот, я сюда нажимаю, попадаю сразу сюда. Это не я придумал, не я пишу. Вы сегодня купили 100 долларов по 74 рубля. и Итого 7400. И положили их под подушку. Завтра курс доллара упал до 72 рублей. Вы же не считаете, что вы в минусе. А, в минусе вы по курсу рублю, если он упал в долларах, у вас как было 100 долларов так и осталось. Все верно. Вы просто знаете, что у вас лежат 100 долларов и не мониторите каждый день курс доллара, упал он или вырос. Вы просто знаете, что у вас есть 100 долларов. Теперь и все, да, все на этом. Вы просто знаете, что у вас есть 100 долларов. Действительно, доллар по отношению к российскому рублю, допустим, или к белорусскому рублю, это валюта намного сильнее и в принципе, выгоднее деньги хранить в долларах. Это уже исторически доказано, что инфляции доллар подвержен меньше. Теперь вы купили 100 юми по 200 рублей, итого 20 тысяч. При вводе в кабинет Рой Клуба у вас списали 10% реферальных. Примерно через 10 дней они к вам вернутся на баланс за счет стейкинга. Юми нам дает доход 32% в месяц. И через месяц у вас на счету будет 132 юми. Даже по курсу 160 рублей, ну хотя через месяц у вас 132 юми точно не будет. Потому что вы 10 дней отбиваете, а даже наверное чуть больше чем 10 дней. Потому что вы-то завели 100 монет, 10 монет с вас списали. И стейкинг, он уже от 90 монет идет, не от 100. Так что у вас э, через полтора месяца, грубо говоря, будет 132 монеты. Может чуть раньше. Ну ладно, к этому не будем придираться. Даже по Крусу 160 рублей у вас 21 120 рублей. Через 2 месяца 174 юми даже при курсе 150 рублей у вас 26 тысяч рублей по сравнению с долларом наша монета приумножается не только в своем количестве но и по сумме совершенно верно в количестве она растет в отличие от доллара а 100 долларов как были 100 долларов так ими и не остались пока вы их не продали и не зафиксировали свою прибыль или убыток зависит от курса доллара с юми такого не произойдет то есть уже есть гарантия такого не произойдет ренат войтик ты блядь, кто пророк или кто почему ты обещаешь а, то чего не можешь гарантировать так так как 32% стейкинга нам всегда компенсирует временное падение курса. А что с людьми, которые меньше месяца назад купили монеты по 200 рублей, а сейчас монета стоит 144 рубля. И это она только стоит, столько в боте написано 144 рубля. На бирже на самом деле монеты можно продать по 118 рублей. А В рой-клубе очень много людей, которые даже не представляют, что такое биржа и пользуются P2P обменом. И там золотые и там партнеры или как их называют они скупают по одному доллару по 68 рублей ниже мы чуть видим это видео и преждевременно считать убытки пока вы не продали свои монеты а чем дольше они лежат тем больше прибыль нет тем больше монет прибыль как может быть прибыль больше если ты сам пишешь пока вы не продали свои монеты преждевременно Считать убытки не надо, пока вы не продали свои монеты. А чем мы будем, если мы прибыль не считаем, убытки не считаем преждевременно, пока не продали монеты. С херали мы будем считать прибыль, пока мы не продали монеты? Вот когда продадим, тогда и будем считать, а, тем больше прибыль. Ну а курс растет. Ну а если, а когда курс растет, то и прибыль, соответственно, увеличивается в разы. С Юми вы всегда будете в плюсе. Почему-то в плюсе взято в кавычки, возможно, этот участник уже засланный такой казачок, кто-нибудь его подкупил, и он намеками дает в рой золота на этом канале, что в плюсе это в кавычках, вы в минусе будете, независимо от курса. Юми лучшая монета и скрипты на данный момент, блять. Юми нельзя назвать криптовалютой децентрализованной, настоящей криптовалютой, как это, например, заложено было Сатоши то в биткоине. Потому что там как раз-таки люди хотели уходить от банков, от этой системы, когда тебя кто-то контролирует, когда кто-то следит за тобой, берет с тебя налоги и за тебя решает, что тебе делать. Рой-клуб – это точно такое место. Это Тут даже законов нету, Понимаете, вот в государстве ты, если занимаешься какой-нибудь деятельностью не против государства то ты там на 90 процентов может быть спокоен то что закон ну можно какими-то способами добиваться закона да вот тут есть парикмахерская там еще что-то кто-то там что то сделал короче не суть если ты в политике никак не замешан то очень большая вероятность есть что ты будешь в рамках закона работать и закон даже можно применить чтобы он работал на твоей стороне В брой клубе нету вообще законов условно какие-то законы есть но если мошкин захочет то он как-то все поменяет, как-то удалит твой аккаунт или заберет твою структуру. Случаи такие были, когда и структуры, и монеты забирали. Поэтому чё, каких аналогов нету? Да аналоги кругом. Это просто скамина лютая. И люди вот эти вот Рина, и Мошкины, и вообще вот эти вот Рой Золото, они все обманывают людей. И это не может считаться лучшей монеты. И скрипты. На данный момент есть куча других криптовалют которые лучше в сто раз в разы не в сто 100, в 1000 в миллион даже потому что Юми это херня собачья какая-то теперь у меня есть такая фотка ликвидность юми готовы купить 17 миллионов долларов готовы люди потратить чтобы купить готовы продать только на 456 тысяч долларов у меня вопрос коленям которые ведутся вот на все вот это выше вам человечек написал что 32% два в месяц доходность и даже если курс будет падать то вы будете в плюсе так какого хера вот эти 17 миллионов они не идут вот сюда не покупаются эти монеты почему люди ждут чего люди ждут если они сегодня могут обналичить и даже если курс упадет, они все равно заработают. Вы же верите в Рой-клуб. Кто такие бабки вообще залил, и они у них лежат? Доллары. Вам же человек выше написал, пока доллары у вас лежат, они не увеличиваются в количестве. Юми надо покупать. А если вы уже завели бабки и готовы купить Юми, то с какого хера вы ждете? И не покупаете эти юми. Они же у вас не увеличиваются сейчас. И почему эта сумма она вот не уменьшается она всегда? Эти люди вообще не покупают? Уже месяцами сидят и не покупают? Так они столько прибыли, получается, потеряли? Или это цифры просто нарисованные? Откуда вообще взята эта статистика? Я такие картинки могу рисовать каждый час. Тут могу 500, 500 миллиардов долларов вообще нарисовать. Вы в это будете верить? С какого перепугу? Новости Рой Клуб. Это вообще замечательно. Поздравляем с золотом Рой Клуб. Поздравляем Ярослава, тезку моего, Арделяна с достижением ранга, золотой партнер и публикуем его историю успеха. Меня зовут Ярослав адрилян Мне скоро 11 лет. Ученик 3 класса, 13-й школы города Бельцы, Молдова. Люблю математику и информатику от школы время хожу на дополнительные курсы ментальной арифметики и на программирование в свободное от учебы время занимаюсь построением структуры в рой клубе и я уже стал золотым партнером в призм и в юме в рой клубе я с первых дней познакомили меня с клубом моей мама и папа я очень им благодарен за это так как у меня уже есть свои деньги и не нужно просить у родителей на обеды в школе или на карманные расходы что хочется сказать во первых органы опеки должны наверное заинтересоваться данной семьей потому что ребенку у которого еще нету собственных денег Родители его уже затягивают в пирамиду. То есть они его <затянули>, затянули в пирамиду, и непонятно, чем он дальше занимается в школе. Может, он своих одноклассников рекламирует им Рой-клуб? А может, они там деньги теперь не обедают, да, зарабатывают себе гастрит и вкладывают в Рой-клуб? Как этот участник построил структуру? На самом деле в чате были обсуждения, что его родители просто хитро умные, скажем так, чтобы не ругаться матом. А, и они просто вот наколотили фейковых аккаунтов под собой, сейчас высасывают вообще миссию Юми по полной, зарабатывают себе статусы, вот эти золото там подарочки, получают еще что-то, дополнительные бонусы. Но аккаунты надо же как-то верифицировать, на кого-то и записывать. Поэтому вот у них уже и сын 13-летний, золото, и бабушка, и дед, может, который уже помер. Это я так образно говорю. Если дед живой, то... Ему еще здоровичка и побольше. Я просто описываю вам метод, как такие участники а, золотые. до Трой Клуб. В принципе, ну а почему бы и нет. Я всем про это рассказываю и одноклассникам, и ребятам постарше, а также учителям, да в принципе всем подряд. Не знаю, что происходит в Молдове, но странная очень ситуация. Многие из них уже в моей структуре, но не все. Работы еще хватает, как цель моя – достичь статуса гуру. И тебе тогда как раз-таки Ярослав подарит детский канал, где три там или сколько миллионов подписчиков как раз будешь на нем челленджи снимать, потому что канал называется «Рой Гуру», ты как раз малолетка шпана, которая его будет вести а в принципе то, для чего этот канал создавался. Для этого я понимаю, что нужно долго еще рассказывать о нашем Рой-клубе, что я и делаю, Ярослав. Мне теперь очень хочется, чтобы ты поделился, а как ты рассказываешь о Рой-клубе, и что ты вообще понимаешь, что такое Рой-клуб, зачем он нужен, для чего, и что тут надо делать. Ой, очень мне интересно, потому что, во-первых, это история, выдуманная на 100%, во-вторых, эх жаль мне детей у которых такие чокнутые родители если это действительно все правда в чем я очень сильно сомневаюсь теперь еще одно у нас сообщение трой сапфир ребята всем доброго здравия Смотрите, у нас увеличился объем торгов за сутки на протяжении всех выходных торги проходили в пределах 800 тысяч юми 900 тысяч юми, 700 тысяч юми в суд. Мне интересно, кто этими юми торгует? Вот вообще, кто их продает, кто их покупает? Это очень мутная тема, я могу сказать, что миллиард, миллиард юми торгуются, Мошкина вас обманывает. Okay. Объем торгов за сутки увеличился почти в два раза. Почему курс не растет? Вы же говорите, что стейкают все юми, это очень крутая монета. Какие нахрен у вас объемы? Или участники сегодня покупают, а завтра уже продают? Да курс не растет у вас, курс только падает. Откуда такие бешеные объемы? На чем зарабатывают участники, если такие бешеные объемы торгов при падающем курсе, а монет у вас там вроде-то и не сильно много? На P2P. P2P. О чем это говорит? О том, что Мошкин балабол. Это говорит о том, что цена юни удобная, комфортная для пользователей в районе 2 долларов. То есть трейдерам, ну, перекупам не совсем удобно из-за того, что есть вот этот ограничитель э, в 2 доллара. Те, кто хочет продать монеты и купить монеты, они в этом пределе, в этом диапазоне продают, но ну, я про обычных пользователей. А перекупы, естественно, как бы ну, им не интересен маленький доход, маленькая конверсия, потому что они не могут расшатывать курс, делать ордера на понижение, и поэтому им невыгодно. Другая сторона медали, это при которой люди, пользователи знают и видят, новые, я имею веду, покупатели, новые покупки. Они понимают, что сидим, как и Центральный банк, регулирует курс монеты своим болевым усилием. И, соответственно, ниже 2 долларов цена на монету Юми нет. Что Мошкин расчё... зачесывает вам на стримах? Банковские системы, это херня полная, вас обманывают, из вас делают рабов, что Мошкин говорит и на себя представляет? Она как центральный банк регулирует курс. Есть еще долбоебы остались? которые не понимают что мошкин он или тупой олень или всех вас кто ему верит считает за идиотов и не надо обижаться там и как-то злиться когда я вас кто вот на эту хуйню всякую ведется называю долбоебами потому что вы ими и являетесь я вам просто глаза на вещи открываю упадет потому что ордер создать невозможно и о чем крутая криптовалюта да, которая периодически на этих работа уходит Ордер какой-то создать невозможно. То есть невозможно ее продать. А хрена тогда она такая и есть. Во-первых, на бирже можно всегда продавать по курсу, да, по рыночной стоимости. А P2P площадка как раз таки создана для того, для тех людей, которые не умеют торговать на бирже, или которые не хотят платить проценты, которые комиссии, которые биржа берет, или хотят продать там по своему какому-нибудь курсу. Может, у них какой-нибудь источник продажи, да. Сбер, например, никто на Сбер не торгует, и с биржи очень дорого вывести, или вообще нельзя, там через обменники приходится всякие ты выставляешь как бы по цене чуть-чуть завышенный, знаешь, что на Сбер сложно выводить, и продаешь, или чуть-чуть дешевле выставляешь, потому что тебе надо быстро продать, и ты вот как раз-таки комиссию, которая возьмет биржа, заложил уже в эту всю в свой лот и продаешь, а тут тебе говорят нет, ты не можешь продать мы тут что-то регулируем, хотя P2P это сделки между участниками. Биржа выступает гарантом, то есть она отвечает за сохранность средств, которые вы там обмениваете. Она никак не контролирует вообще а, какие-то курсы. То же самое, что я сейчас на Binance зайду в P2P раздел, выставлю биткоин по одному доллару. А мне скажет биржа, нет, ты так не можешь сделать. Ну, конечно, они выставят. Может, сама биржа и скупит у меня этот биткоин. Вот это говорит о том, что у людей возникает внутри, на душе, на сердце, уверенность, безопасность, доверие к монете Юми и к Аминьку Сигин. Потому что стабильно можно купить монету в районе 150 рублей и продать через месяц, через неделю, через два месяца. Минимум в этом же диапазоне. То есть вы, вы ничего, ничего не теряете, не теряете по факту. а сегодня нельзя сегодня уже так нельзя продать сегодня можно вот мы ниже через видео посмотрим за сколько можно продать монету а Сегодня приобретая приобретаем монеты Юми по 150 рублей это, это нормально естественная, естественная цена, цена. Э плюс монете юми год как вы знаете монета юми продавалась год назад по 75 рублей Сейчас она продается по 150 рублей. Посмотрим мы сейчас, поскольку она продается по 75 год назад. Друзья, буквально за год сама цена, стоимость монеты возросли в два раза. То есть дали доход людям 100% за год только на самом росте монеты. Плюс стейтинг 32% в месяц еще дал 1000% заработать тем, кто уже целый ну, стейкинг изначально у вас же был не 32%, это недавно такой стал по вашему маркетингу, но все равно со сложным процентом, да, можно было заработать охренеть сколько много баба. Бы и я вначале писал видеоролики, что Юми это камни в коем случае не стоит туда вкладываться, и я даже имел в виду то, я это объяснял, уже еще раз напомню, да, заработать можно было, но заработать можно и на торговле наркотиками, и на торговле людьми, органами, детьми дети это тоже люди если что и на убийстве стать киллером можно и зарабатывать и бабить и грабить бабушек можно зарабатывать но это все грязные бабки грязные дела и если вы хотите быть чернушником то конечно можете вкладываться к мошкину и зарабатывать на этом да вы могли на этом заработать это глупо отрицать но мой посыл в том что это чмо а вы еще и из него делаете миллионера. Кто-то скажет, что я ему завидую. Да нет, я не завидую. И вообще у него никчемная и жалкая жизнь, на самом деле, у Мошкина. И я бы не хотел так жить. Вот как Лукашенко, например, как Мошкин. Да нахрен такая жизнь вообще нужна? И нахрен эти бабки нужны? Да лучше уже нищим, бомжом побираться, ходить. С помоек есть. Зато быть человеком, чувствовать себя человеком. Но не таким, как они. Так что, если вы хотите быть черноушником, то пожалуйста, в Рой-клубе для вас двери открыты. Там только такие нужны на самом деле. Там нужны лохи и беспринципные твари. В принципе, большинство Рой-клуба как раз таки эти люди и составляют. Вот стоит эта Поэтому, друзья, мы за стабильность, мы за рост, мы не поддерживаем гипую волатильность. Мы за то, чтобы человек мог планировать завтрашний день. Мошкин за стабильность. Вспомните все его проекты, которые были до этого, они все соскамились. Он всех послал нахрен, никому ничего не выплачивал. Вот такая у него стабильность. И он, естественно, за нее. Потому что от этой стабильности, от этих всех проектов, бухли карманы только у Мошкина. Свои доходы, свои расходы. Поэтому мы на Сиденье всегда будем регулировать. Стоимость. Мы на Сигине? Или Сигин не твой, Мошкин? Кто мы на Сигине? Или кое-кто заврался уже? Понятно. А Прямо как Центральный банк. Поэтому наша задача, пользуясь тем, что сегодня 15 июня 2021 года, у нас годовщина первой транзакции, первый кошелек, первая транзакция, первый стейкинг произошел 15 июня 2020 года. Сегодня год вот, этому событию. И я вам говорю, вот ответственно да, заявляю, что я бы, лично я, с точки зрения здравого смысла, хотел бы, чтобы ровно через год Монета Юми стоила 4 доллара. То есть сейчас она 2 доллара, чтобы через год она стоила 4 доллара. Юми. А до этого он говорил, что в 2021 году, в январе он говорил, что в конце года Юми будет стоить 183 доллара. А с этим что мы будем делать? Или сегодня он скажет одно, завтра другое, и вы будете только верить в то, что он последнее сказал? А до этого все его обещания, там еще что-то, мы перевернем страницу, так сказать? Когда вот эта вот хрень, когда этот абсурд вообще закончится, когда участники Рой-клуба поймут, что их держится долбоебов или пытаются из них сделать долбоебов. И зачем вы это потом транслируете а, в другие сообщества? Рассказываете о том, какой Мошкин молодец, да он долбоеб. Он не помнит то, что он говорил в январе. У также регулировался курс, и он стоил 4 доллара. А теперь просто возьмите, поделитесь. 4 доллара на 12 месяцев, вернее, даже 2 доллара на 12 месяцев, и посчитайте, насколько в месяц должен расти, насколько центов в месяц должен расти курс монеты для того, чтобы мы сделали 100% прирост стоимости монеты за год. И мы к этому будем стремиться и будем... Только даже с 15 по 19 он уже упал на 6 рублей. Хотя эти 6 рублей нарисованы. На самом деле, если курс был 150 рублей, сейчас округлим до 120 в пользу Юми, то на 30 рублей уже упал курс. А если вы захотите в P2P продать, то скоро вы увидите, какой там текущий курс. Для этого все делать. Потом еще год пройдет. И мы еще удвоем И будет уже третий, там, пятый, десятый проект в Рой Клубе, а про Юми уже, наверное, все забудут, когда два года пройдет. Тут посмотрим, что еще будет в ближайшие месяцы, уже не говоря о конце года. Хотя мы помним, в сентябре Binance придет свою структуру строить. Топовая биржа, первая биржа, биржа номер один по криптовалюте в мире, придет строить свою структуру в Юме. Посмотрим. Закупайтесь, Юми, Чего вы ждете? Ну, И Китай там тоже заходит. По крайней мере, это мое желание. То есть я не утверждаю, что так будет, потому что ну, я просто могу желать. А это вот хор... хорошо, вот 5 минут 53 секунды херню какую-то зачесывать, а в конце сказать, это мое желание, я не обещаю, не утверждаю, что так будет, потому что так не будет. А Кто-то может этого не желать, кто-то может желать других результатов. Я не могу полностью быть уверенным в том, как будет вести себя рынок. Но я во вселенную запускаю вот эту мыслеформу. О том, что объективно, качественно, волшебно, здорово, кайфово было бы, вернее, будет, пусть будет, слово Как много синонимов. не буду потреблять Пусть будет монета Юми через год, 15 июня 2022 года, 4 доллара». Бля, Мошкин, ты употребил слово «было», этот сигнал отправился во Вселенную, и все, теперь мы будем говорить только о монете Юми в прошедшем времени, но как минимум о ее курсе. Потому что каждый день он, вот мы видим, он падает, падает и падает. Давайте будем к этому все вместе стремиться. А чтобы к этому стремиться, нужно как можно большему количеству людей рассказывать о криптовалюте Юми, о ее достоинствах перед остальными криптовалютами. И, конечно же, никому не говорить о том, что это огромные риски, и то, что тут можно потерять все деньги, которые вы сюда вложили, даже через час. Все это можно накрыться медным тазом. <сосы> Поймали на слове, пишет. Ха-ха! Хо-хо! Готовьте Дерутим вопросы. Володя, у меня вопрос от меня. Вот я пока не из чата, я извиняюсь. Я гонорезки э, не нужен э, по поводу что это такая занарезка обычная, надеюсь, или мясная с вопросами. Биржа Сигин и площадки Бинанс. В чем э, схожесть и отличие, и чем э, преимущество Сигин называют? Биржей. А Биннанс площадка. хорошо, что не детская. Общество, о... А вот Трой клуб как раз-таки детская площадка. Канал-то э, с миллионами зрителей. Как раз-таки одни дети на него и подписаны. Одной у другой, ну, вот, вот такой, так, если, если можно, коротко. бинанс Сигин. Это уже свежее видео. Когда Мошкин про бинанс говорил, что они стоят в очереди, это было ранее. А сейчас мы вот послушаем, что Мошкин теперь нам расскажет про бинанс Сигин, Binance. А, этот вопрос на самом деле не ко мне. Почему? Потому потому что я еще не придумал, как его снаебать, поэтому давайте как-нибудь в другой раз. Ну, что... Это сейчас у Мошкина на уме. Я не пользователь Binance. Я там не зарегистрировал. я не верифицирован. И на других биржах Так же самое я не пользуюсь Никакими другими биржами Я занимаюсь только на бирже Сигинпро, всей движухой Поэтому, если есть Знающие люди Если есть знатоки В рой-клубе, а они 100% Есть Даже среди лидеров Рубиновых, Золотых, Серебряных Или может быть вообще новичков То Николай В закрепе под этим роликом оставит контакты свои, Юры контакты, телеграмм там или может быть Почты, и э, вы сможете к нему обратиться, те, кто знает ответ на вот этот вопрос, в чем отличие, в чем отличие Сигина и Бинанса, да, вы сможете к нему обратиться, прийти к нам на эфир и рассказать в чем отличие давайте я вам сейчас коротко объясню в чем отличие Binance это тоже биржа на бирже вообще не рекомендую держать деньги тем более все свои там сбережения какие-нибудь которые вы храните в криптовалюте а лучше их держать на кошельках этих самых криптовалют ну или разбить все накопления ваши не на одну биржу, а взять несколько топовых. Можно даже взять топовые кошельки. Таким образом, вы диверсифицируете риски. Если одна площадка схлопнется, или ее взломают, или еще что-то произойдет, то вы не потеряете все сразу. С Binance ситуация чуть получше. Там есть представитель лицо, которое отвечает за эту биржу. Также там, например, если вдруг произойдет какой-то взлом, то можно надеяться, что биржа данная выплатит вам деньги, возместит ущерб каким-нибудь образом, потому что они тоже неплохо зарабатывают. В чем отличие? Binance не а, контролирует криптовалюту, не ставит какие-то там, блин, условия, что ты можешь торговать только по такому курсу. Binance это не сигин. Binance это первая площадка и она очень хорошо себя зарекомендовала и показала у этой биржи очень большой комьюнити очень много пользователей ей доверяют и эта биржа она на самом деле считается самой лучшей, якобы в мире мы сейчас не будем об этом говорить потому что для белорусов доступ к финансу закрыт я просто высказываю то что я вообще знаю где я что ты видел о Binance. если мы берем Сигин, это влете это хрень какая-то собачья это я не знаю вот это действительно площадка и детская площадка потому что управляют ей люди у которых мозг как минимум детский они там такую хрень творят и я даже не знаю как у них язык поворачивается называть Сигин биржей а в чем еще отличие вот этих вот площадок во вторых на Сигине не так много криптовалют посмотрите сколько криптовалют у нас находится на бинансе ну и естественно на Сигине вам никто не гарантирует что если что-то произойдет то вам что-то там возместят конечно на бинансе это тоже не стопроцентная Гарантия, но все же можно как-то попытаться на это рассчитывать. Как и одна, так и вторая площадка. Они могут заблокировать ваш кабинет. Неизвестно по каким причинам. На Бинансе, конечно, это, наверное, почти что не происходит. Потому что они за свою репутацию переживают и не хотят ее портить. На Сигине вряд ли переживают за репутацию. Потому что им они бы тогда даже не добавили монету Юми. Потому что в скором времени она скоманет. И репутация очень сильно покатится. Они ее в как пиарят, поэтому за репутацию эти люди не волнуются, потому что они потом какой-нибудь новый проект придумают и новых новичков каких-нибудь ложков загонят и будут качать уже новую тему. А старые люди, там кто-то останется, половина уйдет, плеваться будет, но это им вообще по боку. Им главное сейчас бабла наколотить и все. И еще раз вам напомню, что не стоит держать все свои активы на бирже. Лучше их хранить на кошельках, ну или как минимум на нескольких биржах. А сейчас мы перейдем вот к такому видеоролику. Показываю еще раз. Хотим продать монеты по существующим аферам. Фильтр стоит по курсу, не по рангу.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 20 ордеров все, 20 уферов и все золотые и рубиновые партнеры больше никто ничего не продает нет больше и никто не хочет купить а где же вот 17 миллионов долларов а, все вот мы видим текущую стоимость юми золотые рубиновые это они кстати Орняют курс, но на самом деле они просто потом вам будут дороже продавать. На бирже, я не знаю, или еще где-нибудь. То есть те, кто находится у кормушки, вот и Мошкин такие привилегии выделил. Не знаю, куда делись 17 миллионов. Почему один юми равно 2 доллара равно 144 рубля 75 копеек? А тут мы видим 68-76. Ну, там где-то 70 проскакивало, да, 75. Вот кто-то уже... Щедры на рубли, но на самом деле вот мы видим текущую стоимость монеты Юми. Вот такие вот пироги, ребята. Делаем выводы. Делаем выводы. Какие тут у нас пироги? Ну и дальше давайте. Вот репосты щата. Каким образом продать монеты? На p ничего не продать, курс не выставить, что за бред происходит. Мне просто срочно нужны деньги на жизнь. И я не могу продать. Вот, а вот так бывает. И самый прикол в том, что даже если вы как бы думаете, что вы держатель криптовалюты призм, то храня монеты в рой клубе у вас может а, вполне образоваться такая ситуация когда монеты вроде бы как вам сказали что они у вас лежат вам срочно понадобились деньги а то тут или рой клуб не работает или не выводится что-нибудь или сигин закрыт на котором вы там тоже держали монеты или которые вы завели туда чтобы продать поэтому и надо держать монеты на личном кошельке если вы а, думаете что вы участник валюты призм если вы купили монеты призм и держите их в рой-клубе, то вы не держатель криптовалюты призм. Вы участник рой-клуба. Это рой-клуб взял у вас деньги и купил монеты призм. Или получил от вас на хранение монеты призм. Но исходя из прошлых подвигов Мошкина, можно сразу понять, что в скором времени вы лишите своих монет призм. А даже не то, что прям лишитесь. А благодаря вам вот как раз таки вложенцем таким рой клуба мошкин может манипулировать курсом то есть он бич он бомж у него ничего нету благодаря вам за то что он кучу лохов вокруг себя создал он стал миллионером на пустом месте потому что вы ему просто доверились а теперь он Взял у вас некое количество призм, которые, допустим, равняются одному миллиону на момент, когда он их берет. Он идет на биржу и начинает манипулировать курсом, выставлять стенки. Вот просто миллиарды призм ставить, что он их продаст, например, по 15 центов. Люди, которые торгуют призм, которым надо продать вот, монеты, чтобы на жизнь хватило, они смотрят, что стоит такая большая стенка. Им надо поставить свои бабки в эту очередь а там миллиард монет. Ну, допустим, стоит миллиард монет. Что они делают? Они выставляют стоимость ниже. И таким образом курс начинает падать, потому что тот, кому надо продать быстрее, он будет выставлять ниже, потому что выше стоит охренеть какая большая стенка. А Мошкин, даже может, когда часть этих монет продается повыше, он потом пониже закупает. Но а может быть и нет, а может быть не закупает, и таким образом он тратит ваши монеты, понижает курс, тем самым он обесценивает вашу инвестицию, благодаря вам, потому что вы ему эти монеты дали, чтобы он в эти игры играл. Как бы, ну и всем, ребятам, что многие Мы сейчас те, кто специалисты, да, которые, которые каких-то роботов, роботов уже делали, хозяева биржи возможно они скажут да а это там что там 5 минут делов типа этого робота там на биржу воткнуть там подгрузить там, битки там это будет показывать если, если ты, ты хозяин биржи, биржи да тебе это легко сделать но, но у нас то суть в безопасности, безопасности какой? какой что а, вот, вот эти недополученные бонусы, бонусы это, это собственность рой клуба но на бирже сигин же есть не только рой клуб есть а есть сами люди сотрудники технические специалисты самого сигина и, и представьте, листарки, да, что, что? А, мы, мы берем и на Сигин этот весь биток отдаем, наш биток, нашу стенку. Нашу, нашу стенку. Мы такие руки Сигина отдаем, ну там, условно, двух-трех людей, которые сегодня на работе там сидят, ну, там мониторят Сигин. А вдруг эти люди чего-нибудь как-нибудь криво въедут? Ну, просто, я не пугаю, да, просто человеческий факт. Вдруг они своруют бабки? И они там скажут, все, мы Сигин там закрываем, у нас дохрена и так бабла, Рой Клуб нам тут стенку поставил. Мошкин вас уже просто готовит к тому, что будет происходить в дальнейшем клап стенку поставил О, нам битков хватит если мы сейчас продадим жить до конца дней все склапываем там всю конторку говорит то есть это же тоже человеческий фактор и вот именно вот в этом моменте настрой чтобы заставки, исключить вот это все исключить человеческий фактор он требует определенной э, отработки так люди в рой клуб которые вступают особенно те кто несут туда призм мошкин вам сам говорит что есть человеческий фактор и просит у вас чтобы вы ему заводили монеты кого вот, как раз таки вот он проявляется с гнильцо, это человеческий фактор. Вы не хотите его исключить? Вы не хотите устроить децентрализацию в криптовалюте призм, чтобы монеты не скапливались в одних руках. Потому что как бы вы их завели, вам в кабинете нарисовали, что у вас есть циферки, но по факту они все идут к нему. А потом как раз таки может произойти этот человеческий фактор. Когда к нему придет дохрена людей, этот человеческий фактор сработает. И Мошкину потом хватит до конца жизни. Потому что если бы у него было 17 миллионов в битках, как он всем зачесывает, он бы этим не занимался. Он бы уже давно пропал из поля видимости, и хрен бы мы его нашли. Причем этого же никто до нас не делал. Вы хоть на одной бирже видели стенки? Хоть на одной бирже видели стенки от разных сообществ, которые гарантируют стабильность курса криптовалют? Нет. Вот ISP Club сделал стенку, и мы а от Клуба сделали а такого нет, потому что биржи, они себя уважают. Ну, во-первых, есть махинации, которые проводят биржи, мы сейчас не будем в это углубляться, но в открытую, ну они что, долбоебы, как мошкин, в открытую это говорить. Вообще никто не может гарантировать стабильность какой-то криптовалюты. Ну вот есть стейблкоины, да, там как бы это все регулируется, но на самом деле в любой момент они могут переставать существовать. Правда, есть токены, которые за которые кто-то отвечает лицо какое-то которое несет ответственность и он потом может крупно залететь но по сути это не может быть тут никаких обещаний никто не может вам гарантировать что все будет стабильно все будет так как есть точнее не так как есть так как есть оно по-любому будет никто не может говорить вот зуб даю завтра там будет кроме мошкина потому что он балабол его слова ничего не стоит и смотрите, он говорит, что Сигин это не его площадка, потому что он говорит, мы туда не можем завести эти все битки, ну хотя ты их можешь не заводить, может, ты их просто покажи на кошельке, а битки потом тебя попросят вот кто-нибудь, а, человек, у которого есть такая претензия, например, я, а, прошу тебя отправить мне вот одну Сатошину на мой кошелек, чтобы я убедился, что это твой кошелек, что ты имеешь к нему доступ. А я тебе заплачу и за комиссию, из за вот эту Сатошу, ну, там, за 100 Сатош, за 1000, 10 тысяч. И мы тогда убедимся, что да, действительно это твой кошелек. И участники рой Клуба на самом деле тогда будут более спокойны, потому что они будут уверены, что у Мошкина действительно есть эти биткоины. Но почему-то такого не происходит. Но Мошкин начал утверждает, что Сигин это не его биржа, это какая-то отдельная компания, говорит, ну я не могу в них быть уверен. Я не буду туда завозить все биткоины, потому что они могут тогда лавочку прикрыть и свалить на Мальдивы куда-нибудь. Мошкина, как так происходит, что когда я на Сигине выбираю кошелек Юми, то у меня есть возможность с баланса в Рой Кубе перевести сразу на площадку Сигин на торговый баланс в автоматическом режиме. Как такое происходит? А ты не боишься, что они выведут все монеты Юми на свою площадку и все, и сольют их? Ты, ты этого не боишься? Что за пиздешь? Вот мне вот этого непонятно. И кто в это пиздеж верит? Наверное, те люди, которые не умеют мыслить. Наверное, вот э, как ребенок трехмесячный с таким развитием, участники рой-клуба, они верят Мошкину. Ну, больше я никаких оправданий не нахожу людям. Ну, или если только с болезнями какими нибудь и еще что-нибудь. Но тогда они просто его не слушают потому что они тогда вообще ничего не понимают. Но те, кто мне пишет порой комментарии, вы почитаете, сколько там абсурда, и сколько там вообще... Они вот сейчас тоже поналетят, просто с оскорблениями. То есть люди по факту ничего не могут оправдать себя, какими-то фактами это подкрепить, чтобы меня как-то в дурном свете выставить, что я херню несу, что я олень какой-то, малолетний даже для некоторых. Нет, они как взрослые умные люди просто напишут как-нибудь оскорбят я же думаю, наверное, плачу по ночам в подушку из-за оскорблений сижу всех подряд долбоебами называю а сам переживаю Ну, имеется совесть за кого вы меня принимаете и вот а аргументов никаких нету под этими видеороликами что еще раз доказывает что я говорю исключительно правду ну еще вот два сообщения я хочу доверять это пишет вот эта девушка, Маргарита, которая говорит, я не могу продать, мне на жизнь надо. Я хочу доверять, но мне нужно продать монеты на жизнь. А на P2P это сделать невозможно, там тысячи офферов по одной цене. Там творится не пойми что. Создал офер и стал в очередь. На десятую страницу на сутки. Это ненормально. Да, потому что на первых страницах а, стоят люди, которые по 68 рублей скупают его с Юми. А там дальше, а вот как видеоролики, там дальше никого и не было. А ваш оффер, да, только вот за 2 бакса можете там выставить продажу хотя там, наверное, золотые подешевле могут на продажу тоже выставить, и ждите. А еще вот на тех техобслуживании или вообще не создается, поэтому деньги, которые вы храните на Сигине, в рой-клубе, в Монете Юми, это не ваши деньги, и в любой момент просто или этих сервисов может не стать, или этих монет там не стать, или ваш аккаунт заблокируют, или будут какие-нибудь их работы, а может быть даже и вечные. И Тлехас Анзор отвечает, на какую жизнь? У вас работы нет? Вы собрались до конца своих дней жить за счет стейкинга? Охренеть, у вас дружное сообщество, то вы на каждом шагу расписываете, что можно жить до конца дней за счет стейкинга, а тут уже предъявы какие-то начинаются, видите, на какую жизнь? А тебя и бьет Тлехас Анзор, или как тебя там, Техас, блядь, на какую жизнь человеку что надо? Тебя вообще колышет это или как? Каким образом? Кого хрена-то вообще паскуда вылезла тут? У вас работы нет? А тебя ебет тлехос? Есть у девушки работа или нет? Или ты хочешь работу ей предложить? Или ты и денег на жизнь хочешь ждать? Вы собрались до конца своих дней жить за счет стейкинга? Ты это Мошкину за... вопрос задай, потому что в своих эфирах он примерно это и транслирует. В общем, ребята, такая реакция у меня была. Есть еще один видеоролик, где участник Рой-клуба созванивается там с каким-то вышестоящим. Я его завтра уже на него обзор сделаю. Ставьте лайк этому видеоролику, чтобы как раз-таки была моя реакция на тот, который я собрался записывать завтра. Чем больше лайков, чем больше просмотров, потому что мы меркантильные на просмотры и лайки, тем быстрее вот выйдет завтрашний ролик. Мы с вами опять поуграем от политики Рой-клуба. Там на самом деле ролик интересный, по чатам уже гуляет. Вчера вроде появился. Очень интересный. Вот Интригу такую создам. Но на сегодня все.